Если ты хочешь зарабатывать онлайн на партнерском маркетинге, я могу тебе порекомендовать хороший инструмент. Content Locker, так как о нем идет речь, это инструмент для монетизации контента на веб-сайте или на мобильных приложениях. Когда пользователь хочет получить доступ к контенту, он должен выполнить одно задание из списка. Благодаря этому он разблокирует желаемый контент, а ты получишь прибыль. А в описании к этому видео ссылка на плейлист, в котором ты найдешь все, что тебе нужно знать о контент-локере.